Привет, это Тимус. И можно же сделать вот так? Ну, при монтаже можно. А как насчет реальности весь учебный год? Точнее, только последние две четверти. На труде я вырезал буковки. Чтобы потом собрать их в Тимус и повесить на стену вот сюда. Написал, распечатал, вырезал, отшлифовал. Но их нужно покрасить. В общем, сегодня этим мы и займемся. Пошли. Точнее, пойдем.